Привет, ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня в ролике покажу вам одну очень интересную сделку по инструменту РСР, которая за одну минуту мне принесла 564 доллара. В этом видео будет много полезной информации, поэтому прошу поставить лайк авансом, подписаться на канал, если видос вам не понравится в конце лайк спокойно, как обычно, можно будет убирать. Это помогает для продвижения канала, поэтому очень буду благодарен, потому что такая информация и бесплатная, поэтому никак без вашего лайка. Сразу давайте переходить к делу без лишней воды. Если не смотрели мои предыдущие сделки за этот самый день, можете открыть этот трансляцию полностью посмотреть что у нас там происходило позже покажу я свой дневник и полностью у вас уже выстроится такая вот картинка по моим сделкам хочу показать одну интересную сделку которую мы отрабатывали прямо на стриме как вы видите первый мой вход был в убыток на минус 14 долларов я там заходил просто движение не пошло было запильно меня отстопило и второй вход по xrp уже был довольно-таки удачным сразу у нас идет импульс на стоп-лосах далее мы перегоняем стоп-лосс без убыток я хотел еще подтягивать стоп хотел как-то фиксировать все лимитками хотел обучаясь позиции, но сами видите у меня полностью лагает стакан откройте трансляцию, посмотрите этот момент реально такой прикольный, плюс это все в прямом эфире, там я психовал но во всяком случае плюс 127 удалось долларов заработать. По дневнику трейдера эта сделка выглядит у нас именно вот так, прям максимально быстрая сделка, буквально 30 секунд, по данной сделке конечно можно было там еще больше сидеть, но так как я предпочитаю последнее время прям скальперские сделки я стараюсь буквально отрабатывать там пробой за одну минуту. Если удается потянуть стараюсь тянуть но обычно как правило в последнее время были закольные такие уровни и там как-то пересиживать уже было ну не совсем правильно данная сделка была отработана очень хорошо теперь давайте переходить к самому интересному из этого видеоролика есть у нас инструмент rsr этот инструмент очень хорошо и активно рос в последнее время опять же где-то было запильно но я нашел для себя кое-какие интересные уровни первый уровень на круглой такой отметки это 0 00, 99 там у нас стоит плотность я как раз таки за эту плотность, выставляю свои отложенные заявки. Здесь у меня стоит сигнальный уровень. Как вы видите, мы четко ударились прям вот в этот вот уровень и отскочили. Там была эта плотность. Если бы я становился в разбор этой самой плотности, меня бы забрало в позицию и сразу бы закрыло по стоп стоп-лоссу. Но так как я поставил свою отложенную заявку уже за эту плотность, собственно у меня уже была точка входа прям после разбора этой плотности. Число круглая, точка входа прям максимально понятная. Раскинул сразу сетку для фиксации этой самой позиции и решил выставить стоп lost и диапазон трейлинга стоп лосс выставил на 10 делений а диапазон трейлинга на 15 делений что такое трейлинг стоп трейлинг стоп это у нас когда грубо говоря автоматически выставляется стоп лосс и потом он за ценой постепенно у нас подтягивается немного позже я вам покажу как это прям выглядит все наглядно если кто-то не понял о какой плотности идет речь то как раз таки вот об этой вот плотности она стоит на круглом числе и мои отложенные заявки уже стоят за этой плотностью какой принцип пробоев первый импульс мы получаем на стоп лоссах. как раз Таки в это время у нас появляется возможность выставить стоп-лосс в безубыток, и даже если будет скат, мы просто закроемся в безубыток. Но если пойдет хороший импульс на стопах, дальше начинают добавляться такие же участники, как я, и собственно за это пойдет потом дальше такое хорошее импульсивное движение. После небольшого отката цена снова подходит к моей точке открытия, срабатывает звуковое уведомление то, что мы уже близко открывается позиция, ставится автоматический стоп-лосс и сразу ставится трейлинг стоп. Цена у нас активно растет и здесь была моя небольшая ошибка. Как вы могли заметить, в стакане фьючерсов у нас стояла огромная плотность. Логически было зафиксировать уже где-то вот в этом вот месте свою позицию, потому что ну, есть огромная вероятность того, что цена ударится вот в эту вот самую плотность и просто пойдет у нас какой-то отскок. Я это сразу замечаю. Начинаю фиксировать некоторую часть лимитками. Как вы видите, меня даже некоторую часть закрыла по лимиткам. После почему-то трейлинг стоп не сработал. Я прожал кнопку D и зафиксировал уже свою позицию по рынку и на этом удалось заработать плюс 40 доллар. Но, как вы можете заметить, у нас в стакане фьючерса все еще стоит та плотность. За эту плотность я точно таким же образом выставляю свою отложенную заявку на покупку. Сразу срабатывает трейлинг стоп. Цена просто улетает. Я не понимаю, как мне здесь быстро фиксировать позицию. Начинаю там и просто перекидывать стопло, чтобы ее как-то зафиксировать. Потому что, я так понимаю, трейлинг стоп не всегда успевает долететь на сервер Бинанса. Из-за того, что он не успевает долететь, он просто не успевает даже сработать на таких вот быстрых Импульсах. после я просто принимаю решение прожать кнопку D и закрыться хоть в каком-то месте, потому что вот такой вот огромный импульс, я вообще не ожидал то, что там будет, я думал, ну словлю там 1-1,5% все как обычно, возможно с какими-то вкатами, тут просто вы сами посмотрите, что начало происходить, я вообще даже не ожидал то, что так будет, все на самом деле, вы просто смотрите, забирают мою позицию и все, просто буквально тут за 5 секунд цена улетает то есть я заработал 600 долларов получается даже не за минуту, хотя прикиньте если бы я вот где-то вот здесь зафиксировался Свою позицию прямо на самом хаочке. Но, конечно, это уже. И у нас жизнь, это у нас практика, и на практике получилось уже как получилось. Но во всяком случае, плюс 600 долларов я вообще никак не ожидал э, вытянуть с данной сделки. Я даже, ребята, не знаю, что можно еще добавить в этой ситуации. Вы сами все прекрасно видели, как открывается автоматический стоп-лосс, как автоматически подтягивается у нас э, трейлинг стоп за ценой. То есть все я вам максимально подробно показал. Теперь могу более детально показать, как выглядит та самая формация. Давайте перейдем уже в терминал Tiger Trade, и вот так вот выглядит эта формация. Монета у нас активно росла, после сформировала вот такую вот проторговку, был у нас вот этот вот самый хай, я еще следил вот за этим вот хаем, здесь еще думал так войти, но потом смотрю, мне что-то активность не нравится, я решил уже здесь не заходить, поэтому эту ситуацию я не трогал, дождался уже подхода к этому уровню, крупной плотности, там после разбора мы открыли позу, закрылись уже как получилось, ну и последний вход у нас уже был на круглой прям отметке 0.01, где мы вытяли прям такое хорошее движение. Круто, я сейчас прям на эмоциях, потому что сделка реально кайфовая. Сделка практически безрисковая, в том плане, то, что первый импульс, стоп лосс без убыток, ты не переживаешь и вытянуть такое крутое движение. Но ну, я прямо вот сейчас сижу на эмоциях, но ну, реально кайфовая сделка. Я прям проорал на всю квартиру, ну потому что, блин, таких сделок я уже давно не отрабатывал, прям чтобы без вкатов, без всяких там запилов. Потому что в последнее время рынок пилил, и там хорошо, если ты возьмешь какой процентик, да, и оно там сразу вкатит. Хорошо, если процентик, а тут прям, блин, очень. Очень, ребята хотелось поделиться такой вот сделкой, потому что в будущем вероятнее все будут похожие формации. и глядя вот этот вот видеоролик вы потом эту информацию сможете использовать уже в своей торговле поэтому поставьте лайк если вы еще не поставили я думаю это видео заслуживает этого и как обещал давайте вам покажу свой дневник трейдера Закрываемый инструмент xrp это все сделки которые я отрабатывал за сегодняшний день эти сделки вы могли видеть у меня на стриме если еще кто-то не понял где их посмотреть то вот прямая трансляция там мы все отрабатывали в режиме реального времени ну а эту сделку я вам показал на сегодня я уже полностью закончил свою торговлю первый вход по РСР он дал 042 вот собственно вы видите как это было потом конечно бы если я пропустил такой пробой я бы себя не простил у меня бы такая фамешка началась а так вот сами видите как это все отработало хотя можно было опять же зайти еще по 099 да и просто сидеть там в позиции без убытки как-то тянуть и там забрать вообще 9 процентов но на практике все было немного по-другому как это было я вам уже полностью показал также, ребята, хочу вам напомнить то, что при регистрации по моей партнерской ссылке, которая есть в описании, вы получаете скидку на 20%. Это максимальная скидка на торговую комиссию. Чтобы вы, ребята, понимали, насколько это много или мало, вот, например, за сегодняшний торговый день я потратил на комиссию, ну, вот сами можете посчитать, сколько. Возьмите отсюда минус 20%, собственно, кэшбэк, на этом можно экономить, будете меньше отдавать бирже. Поэтому, если кому-то нужно, можете забирать по ссылке в описании ту самую скидку. Сзади день удалось заработать 740 долларов, прям вообще кайфанул, очень крутой день, блин, всем желаю таких дней, вы не подумайте там, не горите какой-то белой завистью, просто посмотрели, что-то интересное узнали, потом применили свои торговли, и у вас, ребята, тоже с практикой все будет получаться, главное там сильно рисковать, заходить на те объемы, которые вам привычны, с которыми вы уже умеете более-менее работать, чтобы вы там как-то не переживали за свою сделку, комиссия 45 долларов, возьмите 20%, процентов это примерно вот 10 долларов мы могли сэкономить, и еще было бы 750 долларов, кажется мелочь, но, блин, если ты торгуешь целый день, особенно если пробой запильный, то эта скидка прям очень влиятельна, поэтому кому еще раз напомню нужно, то ссылка будет в описании. Также, ребята, можете подписаться на мой телеграм-канал, это бесплатный телеграм-канал, где все мои инвестиции, ох, сколько сегодня у нас, грубо говоря, таких вот интеграций, но опять же, это, ребят, поддержка, чем больше вы поддерживаете, тем больше я выкладываю каких-то полезных материалов, не только на YouTube, но и в телеграм-канал, поэтому все нужные ссылки будут в описании. Всем удачи, всем профита, счастья, мира, добра и всем пока!